Всем привет! Сегодня будем рассматривать браузер. Пока мисс Яндекс. И одновременно сразу будем смотреть Gold. Chrome Gold. Чем его едят и как с ним разбираются. А чтобы запускать браузер, лучше всего через... У кого есть вкладки, например, Билайн Или... Ну кто работает с Билайном, например, с и, ну и со всеми остальными провайдерами, которые у вас есть они. Ну, как бы лучше их вставить сразу, чтобы отдельно они совместно работали с браузерами, этот провайдер. Так вот находим вкладку и ну и ставим какому понравится. такой такое У меня пока миссии этот и этот могу ставить и одно, одновременно. Чтобы запускались они через вот эту вкладку. Например, модем. Вот так вот примерно. так вот. вот здесь есть включить турбо, наверное скорее всего все знают ну, дополнение мало ли кто знает что такое дополнение дополнение это те же вкладки на ней здесь бесплатные Есть, конечно платные вкладки это уже дополнительно то же самое Много сталкивался при настройке компьютера, при ну, все что связано с компьютером. Здесь смотрим какие безопасности. но ну, вот это эти все при Бамбас. А, вот дополнение. Что здесь можно? но ну, радио это подписка. Алиса это, естественно, скачивать уже не надо. Это это синхронизация это тоже синхронизация а, так но ну, это ссылки это почта это все ваши покупки а вас это онлайн говно конечно но это все смотреть надо самим вот это включать естественно она мне вот где включается настроить вот здесь это чтобы у вас реклама не было вот, э, реклама реклама все чтобы не было реклама реклама ну и все остальное вот они вот это вот интернет скачивать не только в и в Ютубе то тоже самое там должен значок появиться сейчас покажу где какой так не сюда пока ну с, как бы с любого сайта можно не только вконтакте ну и возьмем так вот с одноклассников но твоите Здесь есть видео здесь вот. Ну и здесь сбоку скачать появится сразу. Где-то так примерно. Так. А потом можно в этом браузере сделать что интересное. Еще в нем возможность есть. Вот, например, что-то вам понравилось каком-то игре и ну, неважно не, не в играх а, ну вот возьми windows например чтобы вам тот картинка какая в день будь или сайте какой-то понравилось вот картинку например вот эту поставим просто просто поставим ну вот так вот нажимаем копируем добавим, добавляем сайт вот он добавление вам сразу то что потом выключаем то же самое делаем вот искать не надо все сразу появляется вот он забавные животные там и все. то же самое можно скажем с вкладки сайта сделать которого добавляете э -э настраивать экран можно то же самое добавление фонов делать галерея фонов здесь куча их вообще куча какой, какой вам нравится здесь вот какое желание есть вот применяем фон например ну вот фон появился ну и вот эти вот все, все, все все, все вкладки начинают работать. Кстати. А, Синхронизацию, наверное, все знают. Строить экран, знаете, как... Так. Ну, этот пока все. Так, настройки. Настройках. темная тема это естественно что здесь так вот например кто не нравится кому вот, кнопка Яндекс лишний мусор отображать э, зены хренены всякие здесь вот вот здесь вот зены появятся например здесь сами нужно настраивайте как надо вам поиск. Можете поставить поиск Gold, Chrome, Яндекс. Можете поставить совместно Яндекс с Gold. То же самое. Но будет поисковая система Яндекс. работать работает вот. Gold будет. Да, сколько сталкивался. но ну, вот он скол с хромом работает тоже сам можете ставить при установке перед переноска хрома например хром стоит с хромом работает веселее он будет работать не только веселее работать и плюс к этому будет Переноска это то же самое, что когда будете работать с хроме, он не так будет у вас запрашивать службу безопасности, или как там у них безопасность сайтов, не будет так путать, что якобы не вы работаете, а вот так вот с одним браузером будете сохранять. Сохранять, естественно, надо не на C, что у вас вот стоит, вот, например, вот здесь вот сохраняется документах вот здесь вот или загрузки вот здесь вот не надо делать их при э, когда у вас слетает система или портится она у вас остается только на D или е e. можно даже на флешку вот это будет интереснее и намного лучше у вас вся ваша информация документы все как бы останется запускать браузер вместе с Винтусом не надо, так что у вас так на может быть слабенький, если в компьютеру будет долго загружаться и плюс к этому браузер вместе, ну и все вкладки надо как бы отключать лишние они здесь как-то ни к чему. Красота здесь, хоть и требует жертв, но она и не надо к этому делать ничего. Ну что ж, в принципе и все, всем пока, до свидания.